Рафт. Итак, мы снова возвращаемся, но только уже, ребятки, играем сейчас с новой главой, с совершенно новыми плюшками, которые игрушечка нам предоставляет. А, закончили мы в одной из серий очень плохо. Я попытался сделать сложный тип выживания, и у меня немножечко а, не получилось. Я дошел до яхты, и там, собственно говоря, и помер. Это прохождение, ребятки, у нас продолжение. Да, мы снова строим свой совершенно новый плод, который я вам сейчас немножечко а, продемонстрирую. Ну что ж, мы находимся сейчас на третьем получается, этажи нашего плота. Да, у нас тут несколько ярусов. Это у нас, так сказать, точнее, даже не третий это этаж, а, ребятки, второй с половиной, да, чуть повыше. Вот это у нас второй этаж. И вот там вот внизу у нас первый этаж. Да, друзья, плот я уже отгрохал просто обалденный. Да, у меня здесь самый, как говорится, низ, самое днище, где у меня просто-напросто стоят ловушечки и плавают как акулы, отгрызая потихонечку от моего плота кусочки. Да, на этот раз, друзья, я играю на обычном уровне сложности. Да, решил я все-таки не заморачиваться супер сложным Уровнем сложности, а лучше думаю Поиграю-ка я на обычном, для того Чтобы мой прогресс всегда сохранялся Мы поставили пока что все вот на такие столбы а, Но потом со временем Я планирую это все как, дел как положено Закрыть, да, будут у нас стеночки Будут перегородочки, здесь у меня, ребятки, второй этаж И здесь у меня находится а, Святая святых, это моя Комнатка, да, комнатка выживальщика в, раф в рафте, давайте В нее сейчас зайдем и проверим, что у меня тут Имеется на данный момент ну что ж, тут у меня столик, за которым я пишу свои мемуары, да, интереснейшие, когда, допустим, заскучаю очень сильно. Тут у меня, значит, радиостанция, я ее только что поставил, планирую в ближайшее время, может быть, в этой серии даже ее запустить. И уже будем искать, ребятки, совершенно новые острова. Дни я прожил уже 36, часики показывают, сколько у нас сейчас времени. Стол для исследований, да, здесь мы проводим время за исследованиями, изучаем кое-какие рецепты. Здесь у меня, друзья, кухня, конечно же, как без нее. Вот уже буквально сейчас у меня сварился супец. Давайте отведаем этого сочненького супца. Да, давайте наберем его в тарелочку. Так, супчик, шлюпчик. Это борщ у нас, или что? Это просто, ребятки, у нас овощной супец, который нехило так добавляет нам, смотрите, насыщение. Отличненько, давай. И водички все это, как говорится, надо полирнуть. Так, я не понял, похоже у нас по курсу остров. Или это не по курсу? Нет, он сбоку у нас остается, этот остров. А на этом острове у нас, возможно, что-то интересное может быть. Но я все такие подобные острова уже обшарил. А мне если честно, он а, не интересен. Ну что ж, в рамках сегодняшнего видео я постараюсь, ребятки, подключить нашу радиостанцию. И мы уже начнем искать совершенно другие а, острова. Так, ну а чтобы наша кухня не простаивала, давайте заправим ее и поставим снова вариться а, наш супец. С едой у нас тут достаточно серьезные проблемы. Да, я все сжираю на своем пути. О, ничего себе, уже рассвет, друзья. Нифига себе, как быстро прошла ночь. Ну что ж, рафтер-выживальщик, давай мы с тобой сейчас придумаем, чем бы нам заняться. Нам нужно сейчас... Во-первых, почистить свои ловушки. Ох, как же здесь много всего, а! Черт, возьми, как я давно не чистил свои ловушки, ребят. Этим нужно заниматься почаще, потому что если мы не будем чистить наши с вами ловушечки, у нас все забьется и, как говорится, ловушки будут просто напросто пропускать. Капец ресурсов я сейчас только что поднял, нужно срочно заниматься обустройством своего плота. Надолго нам этих ресурсов сейчас хватит? Да, да, да. Капец, у меня в ящике уже и ресурсы не помещаются. Да, смотрите, сколько пластика я уже понапихал. У меня целый ящик чисто пластика. Куда же мне этот пластик-то девать, друзья? Я да даже ума не приложу. Возможно, есть какие-то дельные годные крафты, куда нужно будет очень много пластика. Но мы в процессе посмотрим. Так, а пошла отсюда! Пошла отсюда! Я кому сказал? Ну, мы никак с этой акулой сегодня не договоримся. Она, наверное, так и будет меня докапывать до скончания дней моих. Хотя, это, ребятки, не та самая акула, что была в начале. Я уже их перебил бодрую, наверное, сотню, если не больше. Постоянно они лезут на рожон. Ну, никак не понимают. Кстати, я, ребят, не показал вам мой сад. У меня есть здесь на задвор когда на другой палубе, на задней Это наверное, у меня, ребятки, передняя главная палуба а, Планируется так, что это будет у меня Нос корабля и мы будем плыть всегда туда а, а это у меня, ребятки, задняя часть Здесь у меня, как видите, большое количество Деревьев, я тут пальмы Высаживаю, здесь у меня также есть Маленькие грядочки для посадки Типа картофеля, давайте прямо сейчас мы, наверное, и посадим Так, ага, забыл, у меня здесь еще есть а, птичьи гнезда Я специально поставил, чтобы добывать а, перышки Так, отлично, в этом гнезде мы два перышка взяли и вд... Ой, чайку спугнули Ну, она и так уже три, три, смотрите, пера принесла Насколько я знаю, эти гнезда всего по три пера принимает Мы сейчас наткнемся на скалы Это, ребят, очень важный момент Так, давайте мы срочненько, наверное, примем в сторону Да, нам нужно принять правее Иначе мы наткнемся на скалы И нас наш плот опять развернет У меня уже, ребятки, один раз такое было. Если плод разворачивается немножко не так, как нужно, то мы эффективность собирания всякого лута конечно же теряем. У меня плод, ребят, сейчас идет просто-напросто поперек. То есть он у меня идет не носом, а он у меня сейчас идет боком. Все, нормально. Нормально я выставил направление. Сейчас мы должны проплыть и не задеть за этот остров. Да, главное, ребятки, это правильно прокладывать свой курс. Так, а там я что забыл? Там у нас вдалеке осталась, короче, одна штуковина, которую можно было тоже подобрать. Но я ее уже не подобрал. Да, здесь будет еще один улавливающий ряд. Это, ребята, у меня так и проектировалось уже давным-давно, чтобы у нас было как минимум два ряда. По крайней мере, два ряда будут собирать гораздо больше. Так, это что, у нас третий, да? Блок мы сломали. Так, четвертый блок ломаем. Четвертый блок есть. Так, давайте сначала водичку отсюда заберем всю. Пресную водичку всю забираем. Так, в кружку тоже наливаем. И можно, наверное, вот эту емкость тоже пока что убрать. Я, я сейчас здесь пока проложу вот такую вот а, полоску. Так, раз, два, три, четыре. А, давайте, ребят, пятую тоже секцию берем. Пять. А, это шестая у нас. Шесть, семь, седьмая, восьмая, девятая. Так, и на десятую, наверное, да, мы тоже... Сделаем, чтобы у нас прям было по периметру, а перед ловушками должна быть одна секция просто-напросто защитный, как говорится, слой. Десять секций я поломал, здесь тоже давайте сделаем десятую. Сейчас, ребята, мы будем использовать свои ресурсы с умом. Короче, нужно около 12 этих самых ловушек сейчас скрафтить. Сейчас будем сразу же тестировать. Раз, два, три, четыре, ну бочку уже прополомим, пять. Так, есть пяток, так, еще, ребятки, пять штучек. Раз, два, три, четыре, пять. Да, целую одну сторону мы закрыли. Ловушек просто у нас хренища Так, вот это, ребят, непорядок. Куда бочка проплыла? Я не понял. Я, тут, я тут для кого ловушки ставлю, чтобы специально эти бочечки улавливать? А они все равно, друзья, проплывают. Видимо, наш плод не такой... Огромный. Как сильно нас качает-то. Я в шоке. Смотрите, ребят, какая буря. Секундочку, смотрите, как захлестывает. Да, ребят, поэтому я и сделал первый этаж таким, знаете, мало что на нем есть. Надо будет и склад тоже унести на второй этаж. Ну ладно, складу, в принципе, пофиг. Здесь все в коробочках аккуратненько лежит. Я надеюсь, они не промокнут у нас. Да. Ну что ж, продолжаем. Так, нам осталось сделать так: вот сюда еще одну ловушку надо поставить. Здесь надо бы заткнуть поломанную часть. иди сюда, хватит здесь плавать расплавалась она. Да, ребят, так как у меня нет никаких пока что органов управления, мне приходится управлять этим плотном буквально костылями. Да, то есть у меня единственный орган управления это вот этот вот парус, ну, либо же а, весло, которыми я тудым-сюдым манипулирую. Давайте, ребят, попробуем вступить в бой со стихией. Так, ребятки, со стихией вступаем в бой. Так, секундочку, не получилось у меня толком, друзья, по ней ударить. Не получается у меня догнать, но, похоже, сейчас плот от меня уплывет, если я так буду делать. Да, нужно, ребят, быть аккуратным. А, напоминаю, что я играю на обычном уровне сложности. А, в принципе, я тебя акулы мне не так сильно страшны, как это было до этого. Да, ребят, давайте попробуем все-таки убьем хищника. Хищника Нужно, ребятки, ой, как он далеко уплыл. Смотрите, он вообще далеко, он меня не видит. Ладно, не будем за ним гоняться. Я думаю, сам когда-нибудь он к нам а, приплывет. Идем, моё вот это не погода. Так, а у меня, интересно, наверху не мочит. Давайте пойдем сюда. Я очень сильно голодаю. Так, у меня тут специально, ребятки, такая вот на стеночке висит, значит, жаровня для четвертого кусочка. Мы обычно четыре куска а, с акулы принимаем. И чтобы мне не гнать целую вот такую вот большую жаровню для одного куска, я придумал, ребятки, вот такую вот одну на стеночке, которую я использую в основном для Приготовление акульего а, мяса, чтобы мы сразу же акулу одним заходом зажаривали. Вижу, ребятки, по курсу есть объект, давайте мы немножко примем тогда вот в ту сторону, да, а мне необходимо до него добраться. Но главное, ребятки, добраться так, чтобы об него не удариться и нас чтобы не развернуло. То есть, очень нужно тонко и очень аккуратно к нему а, подплыть. Горшочек, как говорится, вари нам вкусняшки. Так, а вот сюда, ребятки, мы сейчас подплывем очень осторожно. Главное, не зацепить. В этом нам поможет наше с вами а, весло. Ну что ж, подгребай, подгребай потихонечку. Рохи или как тебя там зовут? А, персонаж. Самый главный это наш персонаж. А, не получается, ребят, далеко что-то мы плывем. Давайте немножко подгребем к этой штуковине. Но так, чтобы мы в нее не врезались так секундочку секундочку мы уплываем черт возьми мы уплываем давайте подплывем поближе нам нужно только сделать один прыжок вот так вот да и забираем отсюда все так я не увидел чем чем я там дали нам дали, ребятки, немножечко всякого лутецкого. Так, стоять, Плот, стой! Стой, я тебе говорю, куда ты поплыл? Блин, акула уже на меня летит. Акула летит просто-напросто на меня. Кстати, друзья, мы только что убили акулу, и уже вторая появилась. Что-то у нас, смотрю, аку... акули сезон, походу, в разгаре. Но в этом, ребятки, есть свои плюсы. Если у нас больше акул нас атакуют, значит, это хорошо для нас тем, что у нас будет больше мяса акулево. Черт возьми, обожаю акулий мясо по утрам. Так, ну что ж, тут у нас все варится, жарится. Так, здесь у нас не хватает дров. Давайте подкинем. Здесь тоже, походу, у нас не хватает дров. Или что? В чем проблема? А, у меня уже вообще в инвентаре у самого закончились дрова. Как так-то, друзья? У меня тут дофигища просто дров. Не может быть, чтобы у меня закончились дрова. Вот ни за что не поверю. У меня на моем плоту охренеть сколько дров. Просто... Завалиться можно ими. Итак, я тут потестил и понял, что мои ловушки, да, в текущем количестве, сколько вы их видите, справляются очень даже хорошо со своей а, задачей. Ну, наверное, я, ребятки, сейчас немножечко пришвартуюсь к кое-какому острову, который покажется первым на нашем с вами а, пути. И, наверное, продолжу строительство своего а, уже, так, уже таки немаленького а, плота. М -м -м, обалденный вкус, друзья, просто обалденный вкус готового акульева. А, Наконец-таки можно уже нормально покушать. Давайте, ребятки, попробуем, что у нас тут приготовилось на кухне. Так, вот это кусочек, блин, с коровий носочек. А это еще один, смотрите. Вот это куски, конечно же. Вот это кусочки. Вот это я понимаю. Да, с, с помощью акулевого мяса я всегда, ребятки, насыщаюсь. Просто обалденная еда. Мы давайте немножечко займемся обустройством нашего плата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 Что ж, вот мы достигли одного островка небольшого, но в окрестностях его, я знаю, много всякого хлама, можно интересного найти. Давайте сейчас здесь пришвартуемся, и здесь мы будем уже потихонечку обустраивать наш плод. Так, секундочку, можно ставить уже на якорь. Где у меня якорь? Так, ребят, бежим до якоря. Якорь у меня вот здесь вот в центре находится. Все, ребят, ставим якорь. Так, ну что, мы все распределили. Пришло время, наверное, отдохнуть. Смотрите, сколько времени-то у нас много. 9 часов, друзья, у нас, у нас просто-напросто а, ночь. Ой, как хорошо. Хорошо светят светильнички-то. Просто балдеет, друзья. Нормально. У меня тут уют, уютненько так, но, конечно же, я в процессе все еще приукрашу. Так, ну что ж. Давай, братишка, скрэч уже. Отдыхай. Хватит уже. Ты уже сегодня очень хорошо поработал. Надо бы и отдохнуть. А, утро вечера мудренее. Кстати, очень интересное наблюдение я сейчас сделал. Раньше такого не было. Это, скорее всего, в новой главе такое, такое ввели. Раньше, когда мы спали, у нас полоски голода и воды, по-моему, вообще не уменьшались. А, если, ребятки, это не так, напишите мне об этом в комментариях. А сейчас, как я я вижу, у нас после того, как мы поспали, полоски голода и еды уменьшились просто-напросто в самый как говорится, низ. И поэтому нам необходимо с утра покушать как следует, похлебочки какой-нибудь сочненькой, чтобы у нас, чтобы нам не помереть с голоду. Давайте, ребят, для акулы сделаем приманку. Не зря же я вот эту рыбу собирал. Красная наживочка, два. Ой, наживка, кстати, она требует целый отдельный слот. А, ну я, наверное, ребятки, не поленюсь и сделаю из этой, из, из этой рыбы просто-напросто приманку. По максимуму. Акула, ты где? Да, акула у нас вот на той стороне, чтобы она нас не сцапала. Да, так как мы сейчас здесь будем орудовать. Вот она уже плывет, она уже нас заметила. Нет, она еще не заметила. Она еще нас не видит, но, ребятки, нужно подстраховаться заранее. Давайте, ребят, подстрахуемся. Вот сюда вот мы кинем приманочку. В случае чего она будет реагировать не на меня, а на эту приманочку. Вот она уже, ребят, на нее кинулась. А ну иди отсюда, от моей приманки. Хватит грызть сейчас, ее попозже будешь грызть. Во-первых, нас интересует нас интересует, друзья, железо, конечно же, да. Собираем все железо, которое здесь есть... Хорошо. Так, это нам пригодится определенно. Железо, камни меня не очень-то интересует. И вот этот, ребят, хлам мне сейчас нужен, потому что из этого хлама, конечно же, очень много интересного всякого мы можем а, сотворить. Так, кислородный баллон, баллон не работает, нифигашечки, потому что я его не поставил как же, так же, как и ласты. Так, ну что ж, отделай на себя все снаряжение. И давайте. Ох, какая скорость. Вот это мне нравится определенно. Так, ребят, собираем вот этот весь хлам. Наживка закончилась. Черт возьми, это акула уже лезет на меня. А ну иди отсюда. Иди отсюда. Сейчас я тебе дам просраться, как говорится. Нет, не получается получается у меня ее вырубить. Похоже, ребятки, придется все-таки вступить в бой с хищником, иначе она нам просто здесь будет постоянно мешать. Давайте, ребят, постараемся ее сейчас вырубим. Так, поехали, поехали. Раз! Есть такой удар. Еще, ребят. Догоняем, догоняем! Я, кстати, очень быстро плаваю с ластами. Мне, очень, мне это очень нравится. Я очень быстро могу, могу догнать эту акулу и надавать ей по щам. Ну что, подплывай давай. Маневренный я отстал, да? Маневренный. Меня просто так уже не поймать Отлично, друзья! Завалили мы еще одного хищника. Давайте забираем с нее совершенно все, что она нам может дать и, конечно же, продолжаем дальше а, фармить «Морское дно». заканчиваются, ребятки, припасы а, свеклы и, мар... и картошечки, поэтому я решил все-таки высадить здесь на своих грядочках, да, вот у меня тут свекла растет, здесь тоже в средней грядке я решил свеклу разместить, и вот здесь вот немножечко картошечки. Все естественно полил и поставил вот такого вот, ребятки, парня, да, этот парень будет отпугивать наших с вами чаек, которые будут пытаться уничтожить наш урожай. Да, мы уже, ребят, на грани, у нас заканчиваются припасы кое-какие, надо бы срочно восполнять. Пока что я же живу, ребятки, только на одном лишь борще, поэтому уж приходится постоянно выращивать картошечку и постоянно приходится выращивать свеклу. Итак, мои труды, ребятки, не оказались просто так. Я, ребят, следил, да, всю ночь я следил за, за, за моими насаждениями и вуаля, вот он, пожалуйста, ребятки, время, время пришло собирать урожай. Давайте соберем немножечко свеклы отлично, здесь у нас еще немножечко свеклы, ой-ой-ой, как хорошо, кстати с одного саженца можно снять две штучки свеклы, и конечно же картошечка, да, успел я, защитил свой урожай от этих голодных чаек назойливых, так опачки, остров, да, сейчас, наверное, здесь мы тоже пришвартуемся, так, надо бы немножечко отплыть в другую сторону, блин, как же здесь у меня неудобно, наверное, надо будет это местечко пересмотреть или пальмы куда-нибудь убрать или еще как-нибудь по-другому сделать, так давайте мы, ребята, опустим парус, мне нужно вот в ту сторону немножко отгрести, и Иначе мы врежемся сейчас в остров. Ну что ж, и продолжаю, ребятки, я обустраивать свой плод. А ресурсов у меня, как вы видите, вообще всегда а, копится в избытке. Надо их куда-то девать. Итак, после долгого и изнурительного фарма железа и его выплавки, я все-таки решил, что ж теперь теперь мне железа должно хватить, чтобы укрепить целиком и полностью периметр моего замечательного плотика. Ну что ж, давайте этим и займемся. Несмотря на то, что у нас сейчас 2 часа ночи, я прямиком, ребятки, приступаю а, к работе. Как говорится, нет времени ждать и расслабляться, иначе просто-напросто нам не выжить в этом безумном а, мире. Так, ну что ж, давайте глянем. Сколько у нас сейчас железа на данный момент Вот у нас доплавилась последняя партия Я уже все собрал а, У меня сейчас 6 слитков на руках И еще, ребятки, в ящике у меня аж целых 60 получается слитков Да, 11 я оставлю, 17 Может быть доставлю, и я надеюсь, что 60 слитков мне будет достаточно Чтобы укрепить периметр Нашего замечательного а, плотика Периметром, ребята, является вот эта вот Кромочка, да, а возможно даже и, и не эта кромочка, но по крайней мере Вот тут спереди я точно сейчас усилю, Буду постепенно, ребят, частично наращивать Я, так, давайте, ребят, усиливать наш плот Вот таким, вот такой вот арматурой Для а, фундамента, так, вот с этой Стороны надо бы усилить, давайте попробуем так, укрепить, ребятки. Да, вот эту линию я полностью сейчас укреплю. Да, а боковые, ребят, я буду попозже делать, потому что я планирую здесь нарастить еще по одному а, слою в ширину. Так, вот тут, ребят, видите, уже акула а, сейчас только что недавно откусила кусок. Да, мне это, мне это уже изрядно надоело, поэтому, ребят, будем укреплять. Так, вот здесь, вот, ребят, мы точно укрепим. А здесь, скорее всего, у нас будет что-то вот такого плана. Да, то есть мы продолжим, как будто бы вот у нас это нос корабля. Да, вот эта штучка у нас будет вот так выпирать. Вот с этой стороны у нас будет штучка вот так вот выпирать, такое ухо. Да, у нас, у ребят, будет вот такой вот типа нос корабля. С этой стороны и вот с этой стороны. Да, продолжаем, ребят, строительство. И вот с этой стороны. Так, секундочку. Я слыхал, чайка где-то у нас кричала. Надо срочно, ребятки, явиться наверх. Хоть у меня там есть и пугало, но чайки обычно нападает по двое. а ну кыш отсюда! от моих посевов, блин. Я тут только а, начинаю потихонечку а, посевами заниматься. Мне постоянно прилетают чайки. Хорошо, хотя бы вот этот парень а, справляется со своей задачей. Молодец, респектос, уважуха. Даже ребят, даже зарплату не требуешь. Респектовый ты, чувак. Продолжай в том же духе. Ну а мы, ребят, продолжаем. Так, ну что ж, а, надо, ребят, укрепить наш плод. Так, с этой стороны мы ухо нарастили. С этой стороны надо бы тоже нарастить. У меня будет немножечко, ребят, еще на один блок. Вот сюда вот у нас а, в ширину мой плод. Ну, почему бы нет, ребятки? Я думаю, что можно прямо сейчас это сделать. У меня ресурсов для этого более чем а, достаточно. Как пластика, так и о, что-то я не туда полез. У меня пластика, ребят, в других контейнерах дохренища. Вот здесь даже я уже дополнительно начал забивать. Да, давайте, ребят, нарастим. Почему бы и нет? Как раз у нас расцветала. У нас, ребят, ресурсов дохренища. Поэтому надо, ребят, наращивать прямо сейчас. Давайте этим займемся. Еще по одному слою, чтобы, ребят, нам было здесь попроще перемещаться по нижней палубе. Как вы видите, ребят, я сделал вот такой вот огромный каркас. Да, теперь у меня практически вот эта вся верхняя часть, да, верхняя палуба, она у меня теперь ограждена вот такими вот а, листьями, да, неплохо так смотрится я хотел, ребят, все это в, дерев... в дерево закатать, но дерево у нас дороговато получается, поэтому решил а, сделать вот такими вот а, листочками все так, здесь мы, значит, укрепили этот ряд и вот с этой стороны давайте тоже мы а, проложим вот так вот целую полосу, еще один ряд, ребятки специально для того, чтобы наш плод немножечко пошире был, вот, вот это я считаю нормально, все, наш плод готов для дальних а, странств вот такая, ребятки, огромная будет Получилось у нас просто огроменный плод Ну, в одного здесь будет достаточно сложно а, Ну, точнее, долго перемещаться Но в этом обновлении нам добавили прикольные штуковины При помощи которых можно будет быстро совершать перемещение Ну что ж, давайте, ребята, укрепим уже наш плод Хватит уже лишнего а, болтать Так, давайте попробуем арматурин вот здесь на боковушках Начнем, ребят, с боковушек Вот так это у нас выглядит Так, здесь есть а Здесь есть это Для того, чтобы у нас акула слишком быстро не ломала наш плод Давайте попробуем, ребятки, укрепить все по периметру. Так, а здесь почему нельзя? А, здесь нельзя укрепить. Почему здесь? А, у меня гвозди закончились. Офигеть. Нужны, ребят, еще и гвозди для того, чтобы это все дело а, сделать. Давайте наде... Ой-ой-ой-ой-ой, болт-то зачем? Так, ладно, болт мы оставим здесь. Да, надо, ребят, очень много гвоздей, что-то как-то об этом я и не подумал даже. Ну что ж, давайте наштампуем по-быстренькому гвоздей, а, благо у нас еще хлама пока достаточно, я надеюсь, мне его хватит. Ну, в конце концов, мы, если что, с острова подберем, да, и начинаем, ребят, а, точнее, продолжаем укреплять. Так, здесь, здесь, здесь и поехали вот по этому краю. Да, очень много, ребят, надо нам ресурсов, чтобы укрепить свой плод как следует. Так, с этой стороны укрепляем. И давайте, ребят, еще с одной стороны. Опять гвозди закончились. Я просто в шоке. У меня, наверное, не хватит. У меня, ребят, не хватает. Смотрите. Придется, наверное, плыть. Да, наверное, придется плыть. Да, я вижу, что у меня закончились, друзья, гвозди, но плод мы по периметру практически а, укрепили. Сейчас, значит, будем нырять и добывать еще гвозди. У нас еще осталась целая сторона. Ну что ж, давайте, ребят, попробуем. Хотя можно и пробежаться и по ящикам, которые у меня здесь собрались недавно. Давайте, ребят, сейчас с них попробуем все собрать и продолжим а, апгрейдить наш плот. Отогнал я очередную пару чаек, которые посягали опять на мой урожай, но этот парень вроде бы справился. Так, ребят, собираем, ребят, картошечку, пришло время собирать огромное количество урожайчика. Да, одну картошку я здесь насадил и собрал неплохой такой урожай. 18 штучек, да, ребят, теперь можно смело продолжить заниматься готовкой, а то у меня ингредиентики закончились. Продолжаем, ребятки. Сегодня у нас серия а, посвящена разным, а, раз, различным аспектам выживания в Рафтецком. Да, мы занимаемся практически всеми делами а, и сразу это и строительство плота, и приготовление пищи, как вы видите прямо здесь сейчас. Да, нам, нам ребят, еды всегда не хватает, поэтому нужно здесь всегда а, все успевать, как говорится. Так, ну что ж, водички, водички давайте, ребятки, немножко выпьем. А, необходимо вот эти грядки засеять, пока, чтобы они у нас просто так а, не простаивали. Раз уж мы занялись вот этим вплотную, давайте попробуем теперь свеклу немножко по, а, подвырастим здесь, да. Так, три штучки здесь, две штучки здесь. И сюда тоже три штучки. Но у меня водички, по-моему, не хватит, да. Давайте сбегаем, посмотрим, где у нас водичка. Водичка у нас вообще с другой стороны набирается. Надо сбегать в эту сторону плота. Так, набираем по максимуму водички, заправляем после этого. Да, ребят, это все основные тонкости выживания, которые необходимо соблюдать, когда вы выживаете а, в Рафтецком. Так, ну что ж, а, водичка у нас есть, пойдемте польем наши а, новые посевы и продолжим укреплять наш плод. Железа у нас в принципе достаточно, я подсобрал, нам на, на этот раз, а, нам укрепить точно хватит. Так, здесь мы все полили, а, выпьем давайте и продолжим укреплять. Я тут немножечко еще надыбл а, хлама. Давайте изготовим еще несколько гвоздей, 7 гвоздей, но этого недостаточно. На одно укрепление требуется очень много гвоздей. Я, по-моему, еще не все ловушки подсобрал, давайте посмотрим, все ли ловушки, ловушки мы собрали. Да, все ловушки, ребят, я подсобрал, здесь остались только лишь единичные предметы. Ну что ж, давайте попробуем, ребят, усилим остатки. Я, я заметил, на меня тут недавно нападала акула, и она, кстати, кусает именно те части, которые у нас не усилены. Так, укрепляем, друзья, вот эту часть. Вот два гвоздя, ребят, требуется на одно укрепление. Два гвоздя, это значит, что очень много хлама нам а, потребуется Ну что, ребят, ничего не могу больше придумать, как быстренько занырнуть еще разочек и насобирать побольше а, хлама Давайте, ребят, насобираем сейчас и продолжим Так, я тут подумал и решил, пока у меня растет моя свеколка, а, чтобы ее не оставлять без присмотра а, Потому что чайки постоянно налетают Я решил просто-напросто провести время, друзья, за рыбалкой, да Посмотрим, что у нас сегодня будет клевать так, первый улов у нас, ага, сырой, морской лечь, отлично. Ну и краем глаза, конечно, я присматриваю за своими посевами. Да, вон там у меня растет картошечка, да, точнее не картошечка, а свекла. И вот эти назойливые чайки постоянно, друзья, летают и пытаются сожрать мой урожай. Не должно быть такого, поэтому я, ребят, стою сейчас на стрёме, я контролирую свои посевы. Так, ловись, рыбка большая, и еще больше. Так, сырая скумбрия пойдет. Сырую скумбрию, кстати, уже можно на еду, так сказать, да, потому что она у нас... А не используется в, ингреди... в крафте приманки для акулы. В основном, вот этого леща я обычно использую на приманку для акулы. Еще какую-то рыбу использую для приманки. О, свеча в бутылке офигеть, ребята, эксклюзивный улов. Свечу в бутылке я поставлю. А, если эта свеча, стала быть, она освещать будет, да, мои, а, мои вот эти вот хоромы об, обалденные. Так, ну что ж, ловись, рыбка большая и еще больше. Да, рыба, рыбалочка, друзья, у нас в рафте. Периодически занимаемся рыбалочкой. Я жду, пока у меня подрастет урожай. Так, давайте, ребят, посмотрим, вырос ли мой урожай или же нет. А как только он вырастет, я все соберу и пойду дальше. Нет, ребят, еще не созрело, поэтому ждем. Пока что рыбачим. Пока что ловим рыбку. Та -та... Так, тут что-то непорядок. Вот тут... ой ой ой ой ой какой здесь же здесь косяк. Так, надо, ребят, это исправлять. Братишка, скрэч, давай уже возьми молоточек в зубы и исправь этот косячок. Не должно быть на... у нас там такого безобразия. Так, слышу где-то акулу. Где-то бесчинствует акула. Где она бесчинствует, я не понял. Так, акула, ты что делаешь? Ах, так и знала она, ребят, смотрите, акула выгрызает оставшиеся части, которые у нас остались беззащитными. Вот, только что на наших глазах она выгрызла очередную часть. Так, сейчас сбегаем мы за пластиком и починим эту часть. Где у нас пластик? Вот у нас пластик, надо немножко побольше пластика, да? Офигеть просто, выгрызает, друзья, они у нас просто самые вот такие вот части, которые остались Да, вот на эти, кстати, теперь они части не агрятся, а агрится именно на те, которые послабее Так, ну что там с нашим урожаем, надо срочно, ребят, заканчивать а, а, с этим урожаем и уже выдвигаться 95 здоровья, так, это у грядки, я так понимаю Так, пугало уже пострадало Немножечко, да, ему пока что ничего не ошибли, но она пострадала. Так, 85 здоровья. А, это типа показывается, насколько выросли наши а, посевы. Так, ладненько, пока они растут, давайте, ребят, еще закинем удочку. А лишняя еда в виде рыбы нам не помешает, никогда мы ее сможем зажарить потом. А вот эти вот нюансы надо, надо бы, конечно, устранить. Надо здесь просто поставить такие ровные блоки, да. У нас здесь такое место, что там у нас ловушки снизу стоят. Если я сделаю таким же уголком, мы потом там просто-напросто не пройдем. Будет слишком узко. Так, еще узко. Рыбка одна поймала, сырая тилапия, ее мы, значит, на прожарку отправим. Так, что у нас здесь? Да, друзья, урожай созрел. Собираем урожай. Да, отлично. Очень много свеклы нам сейчас. Очень много свеклы у нас выросло. Так, хорошо. Больше пока высаживать я не буду, чтобы у меня просто так чайки не сожрали это все дело. Ну все, наверное, заканчиваем сейчас с рыбалочкой. Да, сейчас я удочку сломаю. И пойдем мы, э -э пойдем мы, друзья, за хламом. Так, наловили мы немножко рыбки. Давайте ее, наверное, опустим куда-нибудь вот сюда. Потом как-нибудь зажарим На еду Так, вот это что, сырая скумбрия Давайте посмотрим, из чего у нас делается наживка для Акул, вот она, пожалуйста Так, сырая сельдь и вот этот вот сырой морской лещ Скумплю оставляем тогда Вот эту штуковину тоже оставляем Кстати, вот эту штуковину можно прямо сейчас положить и зажарить Да, большая очень рыбочка На несколько раз нам хватит ей попитаться Мы ее здесь оставляем Так, свеча, да, друзья, мы выловили сегодня свечечку Ну что ж, давайте поставим ее куда-нибудь на столик У нас есть стол Пускай здесь будет свечка Надеюсь, она у нас горит Так, свечка в бутылке Уникальный предмет Но я не вижу, чтобы она у нас горела Можно ее зажечь или нет? Нет, друзья, зажечь ее, к сожалению, нельзя Возможно, для этого потребуются какие-то спички Или что-то в этом роде, но я вижу Взаимодействовать с ней как-то Каким-то образом а, никак нельзя Возможно, друзья, а в каких-то Грядущих обновлениях нам какие-то спички добавить, Чтобы нам можно было поджечь эту свечку И она сдавала а, свет Ну что ж, это эксклюзивная, ребятки Эксклюзивный улов на нашу текущую рыбалку Мне, если честно, а, нравится Так, тем временем у нас, значит, здесь а, Сварилась еда Давайте мы ее соберем, конечно же И заправим и следующую порцию у нас теперь свеклы очень много заправляем следующую порцию и поехали готовить картошечки еще надо подкинуть бы так, ну что ж, друзья, сейчас картошечки подкинем и потихонечку, наверное, будем уже а, закругляться. Ну что ж, друзья, наверное, а в следующей серии я все-таки вам продемонстрирую, как мы будем а, продолжать развиваться в Рафтецком. Скорее всего, в следующей серии вы уже увидите, как я достигаю каких-то других интересных объектов. Например, скорее всего, это будет а, яхта, на которой мы а, плохо кончили в одной из моих прошлых а, серий. Ну что ж, всем спасибо большое за просмотр. И если вы хотите, чтобы Рафт выходил гораздо чаще, давайте наберем на это видео до хотя бы 500 просмотров. И 50 лайков, и братишка Скретч будет гораздо чаще выпускать видосики по рафту Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея!